Elegance – серия качественных, эффективных и функциональных вытяжных вентиляторов настенного типа от известного итальянского бренда Elegant. Эти устройства идеальны для установки в ванной и санузле, где помимо душливого воздуха есть проблемы высокой влажности. В серию входят три модели стандартной комплектации – Elegant Элегант 100, Elegant Elegant 120 и Elegant Elegant 150. Числовой индекс названия модели говорит о диаметре подключаемого вентилятора – 100, 120 и 150 мм соответственно. Все эти вентиляторы объединяет одно – защита IPX4 от попадания водяных брызг и максимальная температура, при которой может работать вентилятор – 40 градусов по Цельсию. Но есть и отличия. Например, расход воздуха. У 100 модели это 90 метров кубических час, у 120 модели это 165 метров кубических час, а у 150 модели 315 метров кубических час. Также отличается и уровень шума. Самая тихая модель – Alien Tigeran 100 – выдает 31,4 дБ, Alien Tigeran 120 шумит на 36,7 дБ, Alien ELEGANT 150 выдает звук на 43,9 дБ. Чем выше дБ, тем больше шума производит вентилятор. Отличается и потребляемая мощность. У Alien Tigeran 100 это 14 Вт, у авто 20 модели это 15 Вт, а у Alien Tigeran 150 25 Вт. Чем ниже мощность, тем более экономно вентилятор потребляет электричество. Отличие имеет и давление. Максимальное давление сотой модели 4,2 паскаля, у 120 модели 5,5 паскаля, а у 150 модели 7,1 паскаля. Чем выше давление, тем для более протяженных воздуховодов подходит данный вентилятор. Ставь лайк на видео, подписывайся на наш канал и будь в курсе всех последних событий и новостей компании Alter Air.